ребята всем привет всем привет друзья у нас новый день новые достижения ждут нас сегодня впереди давайте покажу вам последние изменения которые у нас есть это туалет если новые подписчики на нас смотрят здесь у нас какие-то вот непонятные старые теплички которые в скором времени будут все срезаться у нас скоро придет как он называется сань болторез вот, болторез для того, чтобы вот эту вот всю проволоку а, по обрезать. Вот она, видите, она везде. И потом уже. И сами тоже будем Мы заказали мощные достаточно. Вот эти вот прям. Да. Ну, а, ну вот, видите. По метру, в и к сдаче на вот. А, здесь у нас вот такая вот есть картина. Очень интересная. Смотрите, как все цепями здесь обмотано. Ну, прям это, супер-пупер, да? Смотрите, у кого-то еще такая же вышка, как у нас, но, конечно, только поменьше. Вот. А, а, здесь самое главное, уже одну кучу мы разобрали. Вот эту осталось разобрать. Ну, конечно, их еще много. Здесь еще одна, вон там накидали еще одну. Но это уже все постепенно. Самое главное вот здесь вот очистить, чтобы, знаете, просматриваемость как бы больше была. Кажется, что так чище. Вот. Целая у нас гора, здесь дров. Вот эти вот. Тут было у нас еще такие, знаете, очень длинная, огромная куча. Вот ее разобрали. Здесь часть небольшая осталась. Так, ребят, вот в каждом видео что за вышка? Что, что за вышка? Это ветряной насос. Лопасти крутятся, водичка качает. Мы ее, как бы, эту систему обрушили, вставили насос, и тем самым у нас появилась скважина, которая была законсервирована 20 лет. Вот. Так что. Не переживайте, все спрашивают, что мы с ней будем делать Да, рыбышку будем Разбирать, точно ее будем Разбирать, а колы в этом году Все будут сниматься, так что не переживайте Вторая куча Дров, которые успели нарубить Вот И что успели сделать Позавчера Обалдеть, ребят Обалдеть Я сейчас в шоке просто Саш. Сож... Вся клубника выросла. Да? Короче, мы посадили а, ремонтантную клубнику. У родителей на участке растет ремонтантная, и в том году они купили обычную, которая, ну вот, один раз в сезон дает клубнику. Она мне не особо понравилась. Мне нравится именно вот эта ремонтантная. Они выкуп... выкопали усики, нам привезли, и они все были маленькие, маленькие, слабенькие кустики. А теперь смотрите, как они все. Ну, они Стали. все подросли, все встали. Вот, смотрите, какие прям хорошие 7, 2, стоят. 5, 4, 16, 5, 6, 7, 8, 16 штук, офигеть. Они прям все поднялись, смотрите, вот прям новенькие есть. Ага, нифига себе, круто. Да, вот тут вот да? мульчи надо побольше нам насыпать, чтобы к ногам не прилипало да. ничего. А мы сейчас оттуда перевезем. Да, тачки, смотри, наверное. лук как весь подрос просто. Да, лук офигенно растет. Смотрите, здесь что, он какой крупный, а там он как был мелкий, так и остался дикий. А вот который да. мы пересадили, он прям окреп. А пошли, я тебе еще кое-что покажу. Так, не знаю, тут увидишь что, нет? Да, сейчас и я сейчас. попробую найти, что искать. Вот. Да. Смотрите, у нас... Лучок начинает сходить. Это вот вы сажали луковки, да, маленькие? Да, вот, смотри, вот, видишь, еще? Вот. Вот. Ага. Маленький вылез. Здорово. Смотри, вот, видишь, вот, полосочка у нас отчерчена, да. Тут вот так вот два ряда луковицы, которые потом с головками. Ага, репчатый потом можно будет кушать. Да. А вот эту вот маленькую я сделала, это... Тут еще нет ничего, наверное, это лук-батун, бот... ну, он... батан, а, как это вот. Он. Наверное, эти сорняки, да, все скорее. Ну вот эти маленькие. Да. Слушай, не знаю, возьми, да, посмотри. Да не, всё... сорняк. Это чистотел, он. Так, ребят, хотела еще рассказать по поводу земли, что говорите нам, что нужно там срочно все как бы там от сорняков избавляться или вы еще что-то? В этом плане вообще не вижу смысла. Так как, смотрите. А, образовался. Да, потому что вот тут он был еще один. Я его разрушила. Они, смотри, вишь сюда. Вот, видите, нужно, значит, его тоже срочно это. Залить. Опять красный, блин. У -у -у. Замучили они меня. Кусаются они сильно, ребят. А, в общем, смотрите. Сорняков, по сути, не так много. Есть трава полевая, потому что рядом поле. Mm -hmm. Она такая прям классистая, которая... Как э, ленивый газон, кто-то нам написал. Да, как ленивый газон. Ее, ну, по сути, ее очень мало земля, ну, голая прям стоит, можно да? сказать. Ту землю, которую мы вспахивали, вот вы не представляете, мы вспахиваем, а она как пушинка вся. Насколько она удобр... ну, удобрялась а до этого. Ли, листва опадала, перегнивала, земля очень полудоносная. Вот, у нас... Она не поражена никакими химикатами. Бывший хозяин, какой бы он ни был, но у него здесь столько было удобрений в доме найдено. Сколько мы нашли их, да, это ужас. Да, конечно же, ну, мы решили все выкинуть, потому что удобрение это все ну, старое, хочется там как-то новое уже, потому да, что, то, что оно лежало просто... там долго да, очень... Такие мышки по этому всему ползали и так далее. Вот, да, решили не рисковать и... Утилизировали, короче, да. Вот. вот, а еще основная причина, почему мы не хотим сейчас прям бороться так с корнями, с сорняками и так далее, потому что прежде чем мы начнем это все делать, нам нужно полностью расчистить весь участок разбить его на зоны. То есть, допустим, вот здесь будет зона отдыха. Значит, нам здесь корни, в принципе, удалять не так важно. Мы их можем засверлить, засыпать солью. И пускай они гниют в земле. Мы этот участок не будем перекапывать. Этот огородик, он временный. Вероятнее всего, в дальнейшем он тоже будет перенесен на другое место. И поэтому, пока да, мы это на один год. не расчистим, мы не поймем, где мы будем сажать. Мы не будем ничего прям вот выкорчевывать. А уже когда мы будем точно знать, что вот эта зона у нас, допустим, для огорода, мы полностью ее разработаем удалим все корни, все сорняки и уже будем только за ней ухаживать. В общем, ребят, земля очень плодоносная. Вот мы выделили вот этот вот маленький пока что огородик и мы тут корни сразу все удалили, да. все их выкорчивали. Даже несколько было, ну, такой крупные уже поросли, типа вот этой вот. вот. Мы их все поубирали. Поэтому здесь точно уже ничего не вырастет. Земля прям Супер. Ничего плохого Супер. Не не Вот, стили. смотрите, какая земля. Просто вот И как пушинка. Ну, где-то штыка 2 такая. Да, она вся полностью такая, проволока, Сань. Ну вот, нахвалили, что мы все вычистили, а сами... Нереально, смотрите, проволок. Итак, друзья, лавочка наша пережила зиму. Вот в таком она состоянии. Не шатается, Ксюша? Да, нет. В нормальном состоянии, но здесь выявились некоторые дефекты в виде... Не на этой, <смех> вот на этой ножке, видите, немного покрутила доски и оттянула их. Сейчас выкрутим саморезы и еще раз просто их протянем. В общем, лавочка живая, не переживайте, ничего с ней не случилось за эту зиму. Итак, лавочку мы протянули. В принципе, ничего сложного, выкрутили, закрутили заново. Сейчас мы вон ту ямку разберем, и я вам покажу, что я буду делать дальше с ней, а потом расскажу, для чего все это. Такая вот у меня картина здесь получилась. Это, как вы можете понять, такая небольшая ямка. На кирпичике я сложил колеса. Она здесь уже была, предыдущий хозяин уже делал ее. Я ее сейчас немножко почистил и сделал заново. Сейчас я ее накрою каким-нибудь листом металла, чтобы у меня туда осадки не попадали и земля не сыпалась. И будем ждать, пока вся земля вокруг утрамбуется так же как и на нашем погребе. А потом на этом месте, когда-нибудь через годик, например, <смех> мы уже построим рукомойник уличный. В общем, все это затеялось для того, чтобы сделать здесь такую небольшую уличную раковину, в которой можно будет мыть посуду, руки и все, чтобы это вот так в землю стекало. В общем, там будут только жидкие такие отходы, и они будут постепенно в землю рассасываться и утекать. В общем, такое какое-то сооружение у меня получилось. Возродил я то, что делал предыдущий хозяин, и сейчас начнем чем-нибудь другим заниматься. Я решил попробовать сделать самодельные откатные ворота. Потому что если ворота у нас будут раскрываться на улицу, то въезд на наш участок будет затруднен. Напишите в комментариях, кто пробовал делать самодельные ворота, как вообще это все живет и какие подшипники вы использовали. Потому что я хочу делать ворота на рамке. В общем, напишите. Если кто-то делал, расскажите свой опыт, мне прям очень интересно. Да. Я вот сейчас этим вопросом занимаюсь, изучаю. Хочу поэкспериментировать. Ребята, вот представляете, у меня приехала бабуля, и она сразу у меня на участке все нашла. Вот <смех> магия <смех> бабушкина. Смотрите, у нас тут оказывается около калитки клубничка. Раз, два, три, четыре, пять. В общем, я сейчас ее выкуплю к своей посажу. Тут вот прям рядом с калиткой. Ой, вот смотрите еще. Вот, вот. И она у меня тут нашла целый рассадник цветов. Вот сколько цветов. Вот они все. Вот. Ужас. Я вставлю фотографию, что это за цвет. Это многолетники. Так что она говорит, мне надо. Пошли выкапывать. И вот я сходила за лопатой. Вот тут давай копни, вот тут сразу вот 3-4, да. Вот они, смотри, все вылазят, как корни. Ну все, стой. У них большие корни. Это что, металл? Ну, тут вот. Теперь... Можешь прям вот так обкопать, и ты всю вот эту хрень посадишь? Нет, мне вот эта трава не нужна, надо освободить сначала. А то я ее сейчас туда пригоню, эту траву всю. Кажется, плотно, смотри, тут какие черви. Шутка, это не черви, это корни. Ну, интересные корни, да? На червяка похожи. Так, ну пугаешься, Так напугаешься, будешь идти, смотри. Итак, друзья. У тебя силы есть, а у меня нет. Вот, все же говорит, бессильная она уже. Сидим. Не, ну, в принципе. Ковыряемся. В малине. В малине. Я сегодня нашла малину. И я хочу ее всю вылечить, сохранить. Потому что нынче малинка-то дорогая. Да. Ладно, я шучу, я не знаю, сколько она стоит. Но в принципе, да, ты еще тратить на... Раз, да нет. два, три, четыре, пять, шесть. Хорошо, что мы накопали. Уж не знаю, что у нас из этого получится. <laughs> Что-нибудь вырастет или не вырастет. Но мы просто так. Эксперименты ради. Если ничего не вырастет, купим уже хорошие современные сорта. Сейчас, как нам писали, Но сортов очень много. Но Я она вкусная, ее мы ее пробовали, она году. вкусненькая. Если у нас получится... Кстати, напишите, о чем мы неправильно делаем, подскажите нам на будущее, чтобы мы знали. В общем, мы немного раскапываем корень и по максимуму пытаемся его вытащить оттуда. Да, что-то обрывается, очень... что-то не обрывается. И, короче, хотим попробовать это все посадить. Присыпать землей, чуть-чуть да. дать удобрения, чтобы все это хорошо росло. Вот, раз... Да. И будем ждать малину Вдруг пойдет, будет прикольно Малина она же разрастается сама Баба по себе Я сказала, что в этом году, возможно, можете не ждать Да, после первый пересадите. год Да, После пересадки То, что она может не дать ягодки То, что все в корне, все скорее идет на восстановление корневой системы Я так думаю В общем, такими делами занимаемся Давайте сейчас быстренько так вщух И все посадим Ребят, и вы нам часто пишете, что мы постоянно меняем свое мнение. <свят> так это все благодаря вам, потому что вы нам пишете, как нам лучше поступить. Мы это обдумываем. И, конечно же, мнение у нас меняется. Правильно. Поэтому спасибо вам в этом. Но не надо нас критиковать в том, что мы часто меняем свое мнение. Мы прислушиваемся к вам. <свят> у нас просто очень много амбиций. Они прям тух тух тух тух И мы каждый <свят> день, я хочу я это, хочу я это, хочу это, хочу это. Потом осмысливаешь, нафиг мне это. Ну что, ребят, вот мы все и высадили. Здесь у нас теперь малинка растет рядочком. Надеемся, она себя будет хорошо чувствовать, проживется и будет нам давать новые побеги. Естественно, мы выкапывали все те, у кого есть новые зелененькие вот такие вот росточки. Такие, такие вот. Вот выглядывает. В общем, надеемся, мы и ждем. Вот. Здесь у нас было две грядки с мамой лука. И теперь с краю я пересадила еще чеснок дикий, который я нашла на участке. Поэтому теперь у меня вот такой чесночочек есть. Вот. А, далее. Далее цветы, которые я нашла. <laughs> очень такие красивые, необычные. Я их в том году собирала. Некрасивый. У меня есть фотография. Я даже постараюсь вставить эту фотографию. Я нашла э, три клубнички с, и, с этого участка. <с <army> вот. И э, получается, здесь одна, здесь две и здесь две. Посадила вместе, потому что, иначе они вообще малютки. Вот. И вот начал наш лучок весь разрастаться. Тоже дикий. Очень-очень сладкий, очень вкусный. Вот. А что это у тебя? Раз, два, три кустика. Хозяйка не полита. А эти крупные я не стала поливать. Они слишком сильные, да? Да. Ой, смотри, какие облака. Угу. Так не видно, а смотри через камеру. Угу. Обалдеть, да? Вот. Мы угу. поработали. Что, надо малинку подвязывать, друзья, или так можно? Вот Мне нельзя. кажется, она так стоит. Просто она так поодиночке. Мне кажется, ее может поломать ветром. Кажется, а поломает, я знаю, что нашла. Угу. Смотри. Сек? Вот здесь вот такая вот решеточка есть. Я ее как раз поставила, чтобы далеко не убирать. Можно вот будет, если что, ее прям боком Нет. вставить. И нормально будет. Ну, короче, посмотрим. чудо ну, тут... мы выкапывали марину. Если что, мы найдем, к чему привязаться. Поставим какие-нибудь два колышка. Проволочку натянем. Короче, один химик самоделкин уехал отсюда, другой приехал, ага. а другой будет проволоки вязать. Поработали мы сегодня хорошо, много чего пересадили, надеюсь, у нас все это пойдет. Планы на будущее тоже уже есть. Кстати, я не знаю, Ксюша показала или нет, мы обе кучи дров разобрали, разобрали а да, шут. и сложили их в дровник. Надо показать. Да, давайте вот вам еще раз покажем. Итак, как вы помните, утром здесь была куча дров. Это пень, на котором мы их рубим. И вот здесь вот тоже была огромная куча дров. Теперь тут ничего нету. Мы все это аккуратненько переместили вон туда. и Сделали такой аккуратный дровничок. Вниз положили фанеру. Чтобы сильно от земли все это дело не гнило. Вот видите, фанеру там полностью застелено. И такая вот кучка дров у нас аккуратно здесь лежит. На этом же месте у меня в дальнейшем и будет дровник. Где-то вот плюс-минус тут. Поэтому я и решил все сразу сюда перенести. А на этом сегодня все, друзья. Не забывайте про подписки, не забывайте про лайки и комментарии. К прошлому ролику вы написали очень много комментариев. Спасибо вам за это. Нам было очень приятно все читать. Мы на многое отвечали. И на этом пока. Пока-пока.